Да? Просу. Да, тоже? Да. да. да а что? Вот пришла заявка на 3 рублях, как раньше говорили. Сейчас. Я иногда я ее путаю с песней. <смех> <смех> вы знаете, вы знаете, да. Проско И поэтому я решил все-таки подстраховаться, этот текстик подложить себе сюда. Ну, да. ну готовьтесь на одном аккорде. Четыре куплета. По 8 строчи. Пускается небо на высотные дома Где я был, где я не был, разберешься сама Загляни ко мне поглубже в мои мутные глаза И увидишь, как оттуда вытекает слеза И сползает по левой по понебритой щеке И на крысы визжат на чердаке И прожорливые птицы улетают на юг Этот осень настала, это осень, мой друг Как-то вдруг... Повай, но где-то слышен фокстрос, И не ездит а в трамваи, и не ходит в метро, и в такси не впускают, и понятно одно, это осень молодая, молодое вино, и жарахаются тени от таких же теней. дней. Твой портрет нарисовал художник Саша теней. Он его у акварелью разукрасит потом, А пока у нас осень разноцветный дурдом да Тумане, силуэты одиноко бредут, то ли в том, то ли в этом, то ли в чем-то бреду. Я люблю тебя, помнишь этот вечный романс? В общем, Максим наступила Шубель, шуман, и брамс, брамс а я на кухне забился в свой любимый уголок И кручу на гитаре Непослушный колок там Строй. Это autumn, ребята, это сезон такой, Я yeah. Животами задеваяся высотные дома, тучи город, обложили этот город тюрьма, только что бы ни случилось, твердо знаю одно, пусть в засаде, пусть в осаде, мне теперь все равно, загляни ко мне поглубже в мои мутные глаза, очень много мог тебе порассказать Но того, что происходит пойдут лишь идиот Эй, мужик, не стой в проходе Видишь, осень идет